Всем здравствуйте! Сегодня 13 апреля, мы решили специально для информагентства Ледокол провести небольшой социологический опрос по поводу вчерашнего прошедшего праздника, именно Дня космонавтики. Посмотрим, что думают люди по этому поводу. Добрый вечер! Скажите, пожалуйста, как вас зовут? Михаил. Скажите, Михаил, какой вчера был день? День космонавтики. апреля. А что вы чувствуете по этому поводу? Ну... Для всех это гордость за ударное советское прошлое. А сейчас она хромает, космонавтика. А какие достижения современной России в космической отрасли вы можете назвать? Ну, недавно, по-моему, в какой-то из других стран мы отправили, ну, или собираемся, или отправили... Ну, Несколько телескопов для съемки. Вот я не помню, по радио это слушала. Заинтересовала тему. Надо прочитать в интернете. Понятно. А почему наша космическая программа утратила лидирующие позиции по сравнению с другими капиталистическими странами? Мне кажется, наша космическая программа теперь просто как газель, маршрут для разных спутников и все. Раньше мы это был вопрос обороны, мы старались не отставать, а сейчас просто, просто деньги и все. Ни, никакой такой большой идеи. Раньше это был вопрос престижа, вопрос гордости, а сейчас ну просто зарабатываем возможно ли в рамках данной социально-экономической системы нарасти такие же темпы роста в космической промышленности которые были у нас в 50-е или 60-е годы думаю что нет а почему да в принципе все тот же вопрос там в Америке вот, частные корпорации сейчас зарабатывают на этом, им это интересно, у них какой-то там есть потенциал роста, а у нас э, заинтересованных мало. Мне кажется, больше желающих просто заработать здесь и сейчас и, еще, и не развивать это дальше. Но если я перефразирую, почему это было возможно в 50-60-е годы во время Советского Союза? Люди были другие, мотивация была другая. Но, говорю, опять же, безопасность Советского Союза, якобы блюли. Потом престиж. Для всех это было прям вопрос гордости. Люди работали за идею, а сейчас больше все за деньги. А согласны ли вы с фразой Джона Кеннеди, что Советский Союз выиграл космическую гонку за школьной партой? Вполне. Вполне. А как вы думаете, как мы можем улучшить ситуацию с данной нашей космической отраслью? Ну вот, допустим, если в школе нас интересно преподавали физику, было интересно изучать и дальше. Интересно преподавали историю, было интересно заниматься историей. Просто, не знаю, там, факультативно куда-то ходить, что-то искать каким-то библиотекам, а если не занимаются там, вопросами космоса, мне вот там, есть свои вопросы, которые интересуют и до сих пор, связанные с космонавтикой. Сейчас ну, просто тему задвинули, все. Ясно. Спасибо большое за ответы. Добрый вечер. Представьтесь, Добрый. пожалуйста. Сергей. Скажите, пожалуйста, Сергей, какой вчера был праздник? Вот что я не помню, вот там не помню. Вчера был День космонавтики? Ну, я не, не, не особо с этим. Понятно. То есть, в принципе, для вас был обычный день? Да, обычный день. обычный. А скажите, пожалуйста, какие достижения современной России в космической отрасли вы можете назвать? если, конечно, не знаете. Нет, к сожалению, нет. Почему наша космическая программа обратила лидерские позиции по сравнению с другими странами? Ну, просто Дело в том, что Советский Союз распался еще давно, поэтому все не ушло. А возможно ли в рамках текущей социально-экономической системы иметь те по развитию в космической области, которые были в 50 60 е годы? Конечно, конечно. А что для этого нужно? Отказаться от западных технологий, в первую очередь. И не воспринимать серьезные санкции. А согласны ли вы с фразой Джона Кеннеди, что Советский Союз выиграл космическую гонку за школьный парк? Нет. Почему? Ну, в те времена это было невозможно практически. А скажите тогда, что нужно сделать, чтобы исправить текущую ситуацию в космосковной системе? В первую очередь, что-то свое создавать, а не закупать где-то где в других странах технологии, принимать, а свое разрабатывать ага. Спасибо большое за ответы, спасибо! Добрый вечер! Добрый вечер! Представьтесь, пожалуйста! Михаил Скажите, пожалуйста, Михаил, какой вчера был день? 12 апреля, День космонавтики. А что вы чувствуете или думаете по этому поводу? Не знаю, я восхищаюсь тем, что Гагарин первый из наших полетел в космос. Да, Наверное. Как, ясно. Какие достижения современной России в космическотерстве вы можете назвать? Достижения? Не знаю, уже хоть проверили мобильную связь, интернет и так далее через космос. Это круто. Почему наша космическая программа утратила лидерские э, позиции по сравнению с другими странами или э, корпорациями? Не знаю, у нас, я думаю, что слишком все долго. Может, из-за финансов, может, и из-за чего угодно, что на самом деле. Возможно ли в рамках текущей социально-экономической э, системы, которая вот у нас сейчас, достичь тех результатов в космической отрасли, которые у нас были в 50-е и 60-е годы? Ну, я думаю, что возможно, если постараться. А почему это было возможно в тот период? 10-й, вот Это интересный вопрос. На самом деле я бы тоже его сейчас задал бы сам себе. Но ну, ответить, я думаю, что не смогу. Согласны ли вы тогда с фразой Джона Кеннеди, что Советский Союз выиграл космическую гонку за школьные парты? Соглашусь, почему нет? Что мы можем сделать для того, чтобы улучшить ситуацию с нашей космической отраслью? Я думаю, что надо направлять все в правильное русло. И все, и все будет в порядке. Ясно, спасибо большое за ответы. Да, спасибо. Пожалуйста. Добрый вечер, представьтесь, пожалуйста. Игнатова Елена Николаевна, добрый вечер. Скажите, пожалуйста, а какой вчера был день? Неплохой. Достаточно. Ну, Солнечный. Я прекрасный. имею в виду, конечно же, про 12 число День космонавтики. Меня, конечно, уже достигли. знаменательный интересует. день, прекрасный а день. Что-нибудь чувствуете по этому поводу? Или гордость. Несомненно, конечно, гордость. Можно быть только гордым за то, что первый космонавт в мире был родом из СССР, ну и России, конечно. Ясно. А какие достижения современной России в космической отрасли вы знаете? Ну, слишком современные, наверное, не очень хорошо знаю. Пожалуй, только то, что все-таки орбитальная станция принадлежит нам. И мы взлетаем еще и запускаем корабли. Вот и все. Ну и как бы продолжаем развитие в этой области, насколько можем. Ну а почему все-таки наша космическая программа утратила лидирующие позиции по сравнению с другими странами или корпорациями? Я думаю, сейчас везде недостаточно финансирования в этой области, но приоритетные, я думаю. Приоритеты остаются, а финансирование, наверное, нужно увеличить. Я так думаю. А возможно ли в рамках существующей социально-экономической системы, Добиться тех результатов, которые у нас были в 50-е и 60-е годы. Несомненно, несомненно, только изменить приоритетные направления. И все. Ну скажите тогда, пожалуйста, а за счет чего тогда это было возможно, а сейчас? Ну, за счет того, что все, все бюджетные средства распределялись планомерно. И более справедливо, наверное. Вот и так. Согласны ли вы с фразой Джона Кеннеди, что СССР победил? в космической гонке за школьной партой? Вполне, вполне допускаю себе, конечно. энтузиазма что никто не отменял. Вообще. А что думаете, как мы можем улучшить ситуацию в нашей космической отрасли? Трудом, старанием. Все в этой жизни дается трудом и старанием. Учердием. Спасибо большое, спасибо. Всего доброго. До свидания. Добрый вечер, представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Николай. Скажите, пожалуйста, Николай, какой день был вчера? День космонавтики, насколько я помню. А Пятница. Что вы там думаете, чувствуете по этому поводу? По этому поводу? Праздник ли это для вас там, не знаю. Ну, слушайте, да. Вчера, вчера даже поздравляли меня. Я чувствую то, что... Ну, горжусь. То, что ассоциируется с Гагариным, с Юрием. Вот. И то, что этот... Был человек из России, это очень приятно. Какие достижения современной России в космической отрасли вы знаете? Вы, слушайте, я, честно, не особо... Ну, знаю что там мы не на последнем месте, но я не особо отслеживаю космическое uh -huh. известие. <связь>, а Все-таки, почему наша космическая программа утратила лидирующие позиции по сравнению с Советским Союзом? По сравнению с другими э, странами. Она все это тратила, да? Ну, конечно. Э, ну, может быть, не знаю, мало как-то к этому внимания уделяют. Это мое мнение такое. Не ага. могу сказать. Может быть, это как-то менее менее информативно сейчас. Не особо людям интересно. А возможно ли в рамках текущей социально-экономической э, системы? улучшить наши, так сказать, показатели в космической отрасли по сравнению с 50-60-ми годами? Я думаю, да. Почему нет? Всегда можно что-то улучшить. Тем более сейчас э, Россия, я думаю, что фрикансирует, поэтому это нормально. А значит, думаю, чего это можно сделать? Улучшить ситуацию? улучшить ситуацию в космической в отрасли? Да. Да. Ну, слушайте, не знаю, я думаю, что может быть Пропаганда какая-то в общество Чтобы общество понимало, что есть, например, день космонавтики И он не просто так, да, а то, что это действительно великий вклад и, Ну, может быть, из-за этого не знаю. Mm -hmm. ли вы с фразой Джона Кеннеди, что Советский Союз выиграл космическую гонку за школьной партой? Mm -hmm. Не знаю, могу сказать, думаю, вряд ли Ясно. Спасибо. А Спасибо. Спасибо. Спасибо да. за ответы. Пожалуйста. Всего хорошего. Добрый вечер. Да, пожалуйста. Сергей. Скажите, Сергей, что за день был вчера? Ну, знаете, я как, может быть, многие немногие люди из старого советского прошлого, поэтому вчера, 12 апреля, был день космонавтики. Что я думаете, ну, чувствуете вот по этому поводу? Знаете, я думаю, любой нормальный человек, в принципе, этот день должен воспринимать как праздник и, наверное, мировой праздник, потому что такое событие в мировой истории произошло в первый раз и как наш родной праздник. Для меня одна из, один из самых дорогих праздников, одно из самых ярких впечатлений моего детства, это как вот раз воспоминания, связанные с первым полетом человека в космос. Вот, это полет Юрия Гагарина, это день космонавтики, это все-таки триумф нашей, нашей страны. Ну, я, в принципе, себя от той страны не отделяю, вот, поэтому для меня вот исключительно такие теплые, радостные, патриотические чувства, связанные с Днем космонавтики. С Юрием Гагарина Гагарин, безусловно. Ага. Наша легенда, это наше все. Для меня это один из самых любимых челов... людей с самого детства. Это легенда, поэтому исключительно приятные позитивные добрые чувства, связанные с этим праздником. Какие достижения современной России в космической отрасли вы можете назвать? Знаете, вот с этим сложно как раз. Вот насчет современной России, насчет достижений в космической отрасли, я кроме, к сожалению, дырки в нашей МКС-мир сейчас ничего не вспоминаю. Хотя нет, почему? Ну, есть, наверное, есть международные экскурсии, как я назову их так и в шутку и в все остальное, ну, на мой взгляд, может быть, я слишком однобоко на все это смотрю, но, к сожалению, оно вызывает чувство сожаления вот, В сравнении с э, успехами наших, скажем так, западных партнеров, как их любят называть отдельные люди фалькон, например, отделяющиеся и возвращающиеся ступени ну, наверное, все-таки мы выглядим сейчас слабовато Хотя, ну, наша официальная пропаганда может рассказывать много чего хорошего, позитивного Наверное, по этому поводу у меня вот, к сожалению, такого мнения не складывается Относительно современных успехов нашей российской космонавтики А почему наша космическая программа утратила свои лидерские позиции по сравнению с другими э, странами или корпорациями? Знаете, мне кажется, это глубокий вопрос Он лежит, вот, ну, не в сегодняшнем дне, он лежит, наверное, в 91-м году, э, году, да? Все это начинается с 1991 -го года, может быть даже еще раньше, когда наша страна официально сдала свои позиции, и в том числе в том, став, став колонии. Не знаю, то есть, насколько Вы можете вырезать, можете не вырезать Я спокойненько, то есть, к этим вещам отношусь и готов свое мнение еще раз подтвердить Наша страна, в принципе, став страной финансовой колонии, она сдала многие позиции свои, В том числе и космические позиции А то, что сейчас происходит, ну это вот остатки было величия, скажем так То, что происходило раньше в советское время, то, что нам удалось каким-то чудом сохранить ну, вот, Поэтому и нет успеха больше, на мой взгляд, так Возможно ли в рамках текущей социально-экономической системы э, развить те успехи, которые у нас были вот в 50-60-х годах? Ну, ответа однозначно нет, потому что тогда у советских людей была иная ментальность, назову это так, иные абсолютно были стимулы вот, и к труду, и к победе. Да и, в принципе, в стране была национальная идея. В стране была национальная идея все-таки победы, а сейчас, к сожалению, национальной идеи нет. Чтобы там не говорили Поэтому повторить, даже повторить эти успехи Не то, что развить эти успехи Я думаю, не удастся по России на современном своем этапе Если не поменяет программу государственного развития Назовы так Согласны ли вы с фразой Джона Кеннеди Что Советский Союз выиграл космическую гонку За школьной партой? Я согласен абсолютно с, Со словами любимого Джона Феджеральда Кеннеди Да, он выиграл космическую гонку Но проиграл в итоге Холодную войну и что вы думаете, что мы можем сделать для того, чтобы улучшить ситуацию с нашей космической программой? Да. Бук ну, буквально сегодня думал вот, по общим позициям, то есть не, не касательно космической программы, а касательно всех позиций. Космическую отрасль, чтобы улучшить, ну, на мой взгляд, воровать меньше надо, прежде всего. То есть коррупция надо бороться. Вот. И, ну, это такая многоступенчатая программа, на самом деле. То есть, надо появилась национальная идея. Надо, надо сделать так, чтобы у людей наших, российских, то есть. Культивировались такие достоинства, как там честь, как совесть, а не те вещи, которые культивируются на протяжении там, последних 29 лет Ну и тогда, собственно говоря, то есть, когда будет ум, когда будет честь на первом, на первом плане как у нас советские товарищи любили говорить «ум, честь и совесть». А может быть, они и правы, в принципе, в этом. Когда будет серьезная борьба с коррупцией, вот, когда у нас будет просто задел, и когда у нас будет национальная идея стать лучшими, лучшими во всех сферах и двигаться с собой другие страны, тогда, я думаю, наверное, успехи будут в космосе. Тогда последний вопрос. Серьезнее, чем сейчас. Возможно ли существование чести и совести при капиталистической системе? Ну, понимаете, вот у наших, партнеров-капиталистов, да, по нашему капиталистическому сообществу сейчас мир стал преимущественно капиталистическим но у них есть свое понятие оно может быть все-таки протестантское протестантская этика, она отличается от этих вот, в нашей стране есть понятие бумач, чести, совести немножко другое, конечно но тем не менее, есть это возможно. хотя в нашей стране в нашей стране, ну, наверное, это будет опять симбиоз какой-то ясно, большое спасибо спасибо, спасибо. спасибо. спасибо. спасибо. спасибо. Всего как показал да. наш опрос Большинство людей понимают, что космическая отрасль находится в плачевном состоянии. Но, к сожалению, немногие понимают, почему.